Живела, Рич. А -а -а! Привет. Спасибо. Это мы часто друг друга Нормально. Всем привет, дорогие подписчики канала Марлатаичинг Корпорейт! На связи с вами ваш Альберт Вескер. Минуточку, жара такая. Лучше, намного. Так лучше. Нет, ну реально жарко стало. Походу, после нескольких часов записи. Прямо реально вот, начинает здесь дух отостановиться. Что поделаешь, такие дома строят, к сожалению. Так вот, э, продолжаем проходить с вами Лару Крофт, Райс в том райдер. Она же восстание или восхождение растится грабист, в зависимости от того, как вы воспринимаете в каком контексте слово Райс. Ну а пока что давайте с вами посмотрим оставшиеся карты. И, коль уж в предыдущем эпизоде баба-Яга сама дала нам знать себя, Мы не имеем права попить киселька. Честы сказали, попить кисельку. Вот главанно бил. 5 секунд назад, буквально, перед началом записи. Так вот. Коль уж в прошлый раз, нам баба-ега дала сама себя узнать. Давайте посмотрим, что же она предлагает нам. Баб, набор баба на баба-ега. Загрузку доп. контента Бабы-Яги Храм Ведьмы. Ну, давайте взглянем. Что ты из себя представляешь, Храм Ведьмы? Всего 4 карты? Немножко необычно. но ну, ладно, допустим. Призрачная шкура. Дает костюм Бабы-Яги Призрачная шкура. Шкура. Призрачная шкура. Мастер. Несущий грезы 5. Дает полностью улучшенный Лук несущей грезы Типа коса и гидо лук несущий грезы, типа ба лук? грезы Дает базовый А есть базовый, есть против прокачанный Ну как так себе Набор 20 лет празднований Наград за прохождение в Tomb Raider 20 лет празднования Дайте посмотреть пожалуйста Коль уж подарили то Так, давайте, пока прогрузка есть. Ладно, сибирский следопыт. Я нажал! Набор сибирских следопыт. Экономический бум! Бесконечность запас разрывных стрел. Так, Мне кажется, название карточек точно наши русские придумывали. Hmm, сибирский следопыт-мастер. Большеголовые противники, но тоже было. Кудах-так-так! А, я могу все карты перевернуть махом. Ну нет, как не неинтересно. Мне просто любопытно, что там внутри. Сверхсовременное, смертоносное оружие... Для убежденных птиц Сверхсекретное, смертоносное оружие для убежденных птицеводов. Куда так-то? Птица У вас птица Вы современный охотник, ох... как Лара Крофт, и вы хотите быть наравне с нею? И вы даже исп... У вас есть даже куриные патроны, которые надеваются, словно э, ракетница. это вчерашний век, сэр! Нет, сэр! Теперь. Кура, стрел! Куда так-так? Откуда они вообще такое вердовывают? Горючее. Игрок получает больше урона от огня. Aspire Nox 5 дает полностью улучшенные пистолеты. Сибирский следопыт. Стрелок. Выбранная винтовка наносит на 20% больше урона. Ну, в общем, классика. Защита от пуль. Давайте я все переверну, уж так и быть. Э -э Мастер, ткач, запасные обоймы. Полуночная тень, полуночная тень. Дополнительные бинты, гиены огненные, боже, и пули непробиваемость, рекурсивный лук. Просто или сейчас опять зависим, если все это дело. Набор выживания. Газовая ловушка после смерти враги иногда выпускают облака и газа. его газа. Блеск славы. Дробовик полностью улучшен, все собираемые патроны будут сжигательными... Азартный игрок. При осмотре тела противники, они могут взорваться. Эрудиция. Дает все навыки из кодекса. Беладонна, Беладонна. Мастер, фейерверк. Вороки взрываются, погибают, выстрелы в голову. В общем, весело. 20 лет празднования. Что вы даете нам? Так. Классический ангел тьмы. а Angel of Darkness О, ну, вот, видите, я о чем говорил Ну ладно, хотя бы знаем, что там что-то Дай надо просто их э, Открою Я не знаю, почему-то идет раз разбой такой Древний авангард Ну Здесь кроме костюмов Рельсовая пушка Пули пробивает врагов насквозь Ну ладно, вот это еще интересно Четвертый подарочек. Сразу открываем. Походная куртка. Полувампир. Убийство в ближайшем бою мгновенно часть здоровья, но нельзя использовать бинты. То есть я буду жрать их кровь, что ли? Адреналин. Первая помощь. Врач. Вампир. Интересное сочетание. Интересное сочетание. Так. Медали в награду. Неудачница серая десистка. Военная закалка Хрупкая в огне Боевая закалка серой тегисистки Неудачница, подстигшая В огне свою хрупкость Слушайте, может, Давайте сейчас сочинять что-нибудь интересное Медали в награду, что здесь у нас Специальные обоибы Бойцовского клуба Врача истидного вампира С пистолетом-пулеметом Серии 3 Вылечит на носим ближе бою урон, однако получаем в нем урон сопровождается скоротечением В общем, классика. Так, ну и последний добор отважный географ. Две карты. Я не знаю, какую выбрать! Лево, право, лево, право, лево, право, лево, право, лево, право, лево, право. Я не знаю, какую выбрать. Так, монетку что ли подкинуть? Давайте, была у меня монетка, где-то у меня был ла. О, давайте монетку. Так, маржон вверх. Значит ты отважный географ. Мне кажется, самый адекватный набор. Так дополнением. Здесь больше ничего. Я могу вот это все платиновый набор 15-чайных карт, 4 из которых точно редкие. Зачем? Я лучше вот это вот открою. Хотя бриллиантовый набор. Но это, наверное, у нас случайное открытие. Давайте сюда вот это откроем. 30 случайных карт, 8 из которых точно редкие. Ну, давайте тогда... Давайте, давайте покупим до бриллиантового набора. В конце сюда потом вернемся. Как раз будет чем заняться. Так, ну а сейчас пока продолжаем. ветку выключаем и погнали! Мы вроде с вами выбрались в прошлый раз из шахты. Почему тогда -то, мы снова здесь? Походу, поэтому баба игра у нас появилась, да, в прошлый раз? Вот. А сейчас ее нету. А она пройдена у нас, шахта-то? Пройдена. Я пока вебку держу включенной. У нас же была здесь Баба Яга Я ничего не понимаю Я хочу понять, но я не понимаю Может быть и не стоит Даже начинать пытаться понимать Ладно, вебку выключаем и погнали Поехали Так, идем тогда сегодня по сюжетке кстати, у нас есть что-нибудь из доп заданий вот наших коллег. Кстати, сколько у нас? 82 монеты. 82 монеты. Мало еще, мало. А сбор не хватает. А сбор пока не хватает. Так, тут у нас что? Травы, грибы, лакрофт. Ладно, идете по сюжету, там разберемся, что да как, с чем идем. Так. Мужики, вот тут, да, до сих пор Дорога, если что, открыта Так, прицельтесь Аль-Р прыгните с веревкой, чтобы Перемахнуть с места на место Выстрелите кометы, висящие Веревочные кольца Именно веревочные кольца То есть пока еще не тот зацеп Который мы видели с вами О, это можно взять? Они так хорошо замуровали здесь все Ну тут мы все в прошлый раз с вами забрали Ладно То есть заметьте до сих пор обучение еще продолжается Спасибо, что разъездится. Ага! А вот и плакат. Вот и советский плакат нашелся. Так, где бутылочка самогона? То есть, это все Юрий Гагарины, да, получается? Но я не хочу жечь плакат Юрий Гагарина. Ребят, при всем уважении, я думаю. Жители всех страны СНГ со мной ну, тут согласятся Так, держим, Лара, держим Не хватало нам сейчас самим загореться Мне кажется, здесь, здесь они на каждом углу Должны быть Кстати, они, если что, заметны То есть они выделяются Не сильно, но выделяются Значит они где-то по всей станции разбросаны По такой логике Я так могу судить А там, и именно там, где зажигательные смеси Вот такие То есть ни наверху, ни внизу Они где-то вот здесь вот за... В открытом доступе Никуда не деваются Вот, к примеру, видите, тут бутылка А где тут еще может быть? Давайте, давайте осматриваться аккуратненько. Вот наверняка где-нибудь еще висит. А ты не знаешь об этом, а он есть. Вот ты не знаешь об этом, а он есть. Вот он здесь есть и готов. Вот, к примеру. Нет, это просто старое советское знамя Оно вообще никакой роли не несет Ни смысловой, ни физиологической Никакой Так, тут на что? Ничего, пустота Блин Есть раковина, но Какой нормальный человек Будет бить раковину в Советском Союзе? Это самое святое Так, давайте я на всякий случай вот здесь откроем, может быть, здесь еще какой-нибудь плакат висит. Давай, отк... Лара, не бей я. Так. Это мало ли здесь где-то плакат тоже запрятан. я не вижу. Так, давай-ка, сконструируй мне альманах. Тут где-то был плакат в свое время, но мы его сожгли, насколько я помню. Но перепроверить стоило. Так, здесь... А, это, наконец-то. Здесь плакатов я не наблюдаю. Кстати, вот эту древку возьму... А, да, древку у меня даже... Это же древка полно. Вот настолько всего у меня полно. И ведь туда, кстати, еще нужно как-то приземлиться. А получается, мы сверху потом будем возвращаться сюда. Может быть, здесь их полно, на самом деле, вот этих вот плакатов. Просто они где-то внизу. Но я как бы нигде больше пока не видел мест с этими плакатами. Может быть, реально их тут и полно. Просто не видно их особо. Ладно, если что, мы здесь тогда еще раз прогуляемся. Не будем, как говорится, терять, э, терять, и тянуть, и гладить, и в общем делать все с котом. Сами поняли, о чем я. Погнали лучше. Там, где смогли найти, там нашли. Потом понемножку будем обыскивать их, эти помещения, если надо будет поджигать. Ой, почему всегда Вот такие безумные прыжки Лара Ты прямо вот Тебе прямо только адреналинчику давай Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Навика строили Уверен, здесь тоже есть пропаганда, да? Древка не нужна. Так, пока походим с луком. Магнезийная руда. Утиль. Вот утиль возьмем. Утиль мне нужен. То есть, смотрите, они все помечаются. И в случае необходимости... Мы сможем вами... Ну, только мне нужно быть бли... очень близко. Жалко, Лара... Вот это сильный ветрячек. Жалко, что Лара не запоминает, где находится... Пока. Удар ледорубом Он там живой? Парень <свят> <свят> <свят> Вот это я красавец Я конечно с собой чудовище Не спорю Но вот это уже А вот это уже ямотаем попахивает не как бы туда, я так понимаю, но почему-то мне кажется, что вот здесь что-то есть. Если как следует разбежаться. Ага. Вижу. Спокойно. Так. Нет, давай давай. О. Ну-ка. Деталь винтовки со скользящим затвором. Красота, спасибо. О. Дорожка номер два. Так, а еще есть дорожка наверх. Так аккуратненько. А тут что нам предлагаете, товарищи тунеядцы? Спокойно, спокойно, Ларыч. о Ну, это всего лишь жалкие крохи есть, честно говоря. Ну, реально, только жалкие крохи, ни о чем. Ладно, идемте наверх. Но проверить стоит всегда. Всегда стоит проверять, ребят. Всегда проверяйте. Никогда не ошибитесь, будете проверять. Да? Ну, красота. Да вы идиоты! Да, у вас труп. И злая Крофт. И Вескер. Я тебя тоже задел. Сейчас дам. Да. <смех> <смех> вот идиоты стоят рядом с бочками. Но это же из... Музыка еще играет, между прочим, кстати. Лара, ну-ка давай-ка мы кое-что смастерим. Где тут еще? Товарищ, не Музыка играет, значит кто-то жив. Это правило. Существует незыблемое поколение. Посмотрите, какая высота. Нам туда? Да вы издеваетесь. Красота. Так, а это получается вот сюда. Да. Ну, а это спуск сюда. Там пока мне делать нечего особого смысла. нет. Ну, в общем, смотрите, все... Все состыковывается, все стыкуется. Аккуратненько, понемножку. Evet. Что-то мне кажется, что здесь есть плакат. А вот чем мне кажется, что он здесь есть, А? Столько бутылок, зажигательных смесей. К чему это все, а? Вот и я о чем. Неспроста это все здесь. Тут есть плакат. Надо искать. Это возьмем. Нет, ты бери, это тоже ладно. Ты не выкидывай. Кто видит плакат? Я не вижу, но он есть. Тут получается, можно было по тихому пройти, наверное. Получается, наверное, можно было. Но кто знает, конечно. А ты вот здесь можешь зацепиться? Нет, не сможет. Музыка еще тревожно играет. И здесь не может. В общем, есть много, где она может зацепиться, но нигде не хочет зацепляться. Здесь тоже нигде не висит. Ну, ладно, не висит, так не висит. Хорошо. А я вон там полозую. Видите, висит сколько всего. А пути здесь разные, заметьте, между прочим. То есть, есть один путь, есть другой. Эй, собери его уже. Так, на ну документы все наверху. Так, детали, патроны, в общем, всего вроде полно, но плакатов здесь больше нет. То есть, получается, они все внизу, ясно, значит, будем в следующий раз заниматься э, розжиком макулатуры. Ну, а что поделаешь, надо. Давай-ка, смис... скратни, пожалуйста, опять Вот прямо такое большое место Никого? Ну не поверю я Слишком много всего Может за счет того, что я прокачал эту Добычу ресурсов Вполне кстати может быть О! Вижу! Видите там плакат Всем на сайте В общем, плакаты, ладно, здесь еще пока есть, хорошо. Что там такое лежит? И могу понять. Травы. Какой-то журнал. Да, это журнал. Что-то журнал не пропустил. Красноармейцы наконец нашли храм благодати Пророка. Они остановили прочие работы и принялись грабить наследие наших предков. Но мы готовы. Вместе с пленниками-чужаками мы накопили оружие и динамит. Нужно поднять тревогу среди охранников, воспользоваться суетой и начать мятеж. Красная армия была к нам беспощадна, и мы воздадим старицей. Мы не остановимся, пока все захватчики до единого не умрут. Только так мы сохраним нашу тайну. Но... Не могу сказать, что цель благородная. Только почему? Так, а это где? Ага, вижу, она, она наверху. Она будет жить, нет, там. Так. Этот вообще прямо рядом со мной находится. А, это куда спуск? О. Я не уверен, что... Ну давайте проедем. Да, это обратная дорога. Сюда. Ну, нет, надо было проверить. Может быть, какой-то был сверхсекретный проход. Я же не знаю точно. Все, теперь мы знаем. Только я не могу понять, для чего здесь такая развилка. Такое ощущение, будто здесь будет какой-то сверхуровневый смертельный босс, с которым мне нужно будет сражаться и убегать. Ну, реально, прям такое ощущение назревает. Неприятное, между прочим, ощущение. Это можно обойти спокойно. Маленькая мужская таблетница с эмалированным серпом и молотом. Красота. Внутри остался осадок с сильным запахом, похоже на амфетамин. В то время еще не производили. Так что лара, давай конфизию. Так что нет, Ларыч, не везде. В то время еще не было такого производства. Его вообще не производили, строго говоря. О, документ. У меня проблемы. Большие проблемы. Я тут немного покопался, сохранил для себя пару файлов и наткнулся на переписку обо мне. Хуже всего, что они как будто хотели, чтобы я ее нашел. Начальник охраны знал, что я сливаю информацию. Возможно, знал с самого начала. И сейчас они наблюдают, ждут, когда я раскрою свою цель. Вот бы у меня действительно была цель А то обидно подыхать из-за своего дурацкого любопытства Боюсь, канал уже не надежен. Возможно, они уже нашли тебя Я совсем с катушек съезжаю, на троица Их много, они везде Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что я безнадежно влип Так вот, ты была права Вот бы сказать тебе это, глядя в глаза Это твой связной, что ли, Лары? А то так получается, что да Кстати, если так посмотреть... На плакат он вот с этой стороны, как бы. Здесь нужны огненные стрелы. Вот возьми, блядь. Или он не свежий, наверное, скорее всего, не свежий, вижу там, кажется, он только стоит Лара, так, давай еще раз. Так, о, есть. Так, давай-ка. Причем, заметьте, вот как-то они нерационально это все делают. Два плаката вообще рядом. но ни о чем. О. Бутылки волшебного запоявляются, появляются. Классика. Можно открыть? Спасибо. Да ладно тебе, Лара, нормальное дело. Там, получается, нам немножечко осталось открыто, да? Так. А там вход, видимо, будет тут по эту сторону. Ладно. Так, здесь, кстати, канатка есть. Наверное, может быть спускаться. Пока не уверен. Снова одна, встретитесь с Яковым. Что-то очень много птиц. Тише. Ящик. Черт, они уже проникли внутрь. Так, деталь для пистолета у нас еще есть. Живем-увидим, как-то чересчур просто. Взгляну-ка на рабочий журнал. Там вроде упоминался сейф. Вроде! Ты уж давай-ка наверняка, товарищ. Вроде у нас не в части, знаешь ли. Судя по описи, красные хранили в этом сейфе самые ценные артефакты. Давайте его взломаем. У кого горелка? Сейчас. Всем остальным ничего не трогать. Находите артефакт, заносите в каталог. И все это было в шахте? Ага. Судя по последним протоколам, они нашли это место и сразу прекратили раскопки. Наверное, пока они думали, что делать, мятеж начался. Это древние вещи. И надпись... Внимание, я что-то видел. Никого-то не видел. Все тихо, спокойно. Парит, Зараза сболил. Давай, давай, давай, есть. Хорожатость. Ну и где ты, мистер ты и я? Получил? Молодец Мистер ты и я Ой, Лара, вот спалила, я так хотел послушать Может еще бы сейф открыли бы О. Кстати, а вот это вот откроется, если я вот это подорву? О, еще плакат. Где бутылки? Дайте бутылочку. Спасибо. Тут еще, кстати, полно газа, если так обратить, обратили внимание. Так, аккуратненько. Сейчас здесь еще все загорится. Это я вот так вот заранее. Жалко, ну, что наверняка знаете ли. Так, а что у нас еще? Гнезинная руда. Так. А это вот внизу, наоборот, находится. Ну ладно, найдем, если что. Может, где-то пропустил и не заметил. Все же бывает. Что-то можем попустить, что-то можем увидеть. Ну, что-то мне кажется, что здесь где-то еще есть плакат. Просто я его не вижу. А он есть. Там -там -там. Музыка, успокойся уже. Музыка какая-то нервная прямо. Мы вроде бы разобрались со всеми. Их не так много. Что-то даже подожгли успешно. А, все равно нервничает. Все равно кипишу. О, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, это проход дополнительный такой. Ну давай. Открыть. Так. Я долба. Ой, немножко стал подвисать. Это из-за гонька. Продолжить. Это все, или есть еще? После если что, меня на всех хватит, сок говоря. У меня запас большой. Я даже... Я, заметьте, я их обычным луком. Я их обычным луком, буквально. Луком. То есть, ничего специфического. Ничего такого зловещего. Лук обыкновенный. Так, что-то мне это место не нравится Мне кажется, оно сейчас обвалится, да? Ну, вроде как должно, но она не обваливается пока что Ой-ой-ой Живи, Ларик, живи Да ты идиот, что ли, парень? Здесь нельзя за, стрель, взрывать! Так, вижу. Давай, иди сюда. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Ну раз только ты и я, давай я буду только я. Ты и я, все вы одна с тобой, друзья, здесь в Их так много, конечно, появляется. Тут вот есть еще плакаты. Но эта зона прям горит. Наверняка должен быть еще плакат. Где-нибудь. Да плакатик должен быть еще один. Вот говорю вам, есть же, наверное. Есть. Только я его не вижу из этой кучи пожарища. Пожарище прям настоящий, заметьте. Ой, ну солидный пожар. В общем, я здесь все спалил. Я ничего здесь не упустила, то мало ли. вот это вот на улице, это на улице. А, сколько там осталось, кстати, у нас? А, Свобода мысли. Последний плакат остался где-то. Ну, скорее всего, где-то внизу, я думаю. О, беги, беги, беги, беги! Они используют тактику огонь-движения. Респект. Ладно. Так, с этим разобрались. Прекрасно. Беги! о о Я ее вижу. Убей. Точно. Она окружена. Серьезно? Классические щитовики? Да мне избавиться с вами-то не проблема. Я. Давай, давай, есть. Жива жива, Попалась. какое попалось? Я сейчас вас устрою здесь узкину жаровню. Кстати, а вы где парни? <связывая> Сами себя подорвали и сами сгорели на рабочие. Еще претензии мне предъявляют. Нашлись мне тоже претензионщики. Прет... Отдел претензий, и жалоб. Мне кажется, что именно вот здесь сейчас находится последний плакат. Да, я прям помешан на плакатах. Ничего с этим не поделаю. Я вообще удивлюсь, если он в такой жаровне еще живой. Реально удивлюсь. Дайте я на всякий случай возьму тогда с собой бутылочку. Ладно, возьми. Сделаем. Ну так, давайте сейчас аккуратно осмотрим помещение. Тут кислородика полно, нам ничего не грозит. Все хорошо, все прикольно, все прекрасно. Там было... О! Почему мне кажется, что где-то вот здесь вот? А? Почему мне кажется, что где-то вот здесь надо целиться и выискивать? Вот не знаю. А, а, есть. А, есть такое. Вот там, заметьте, патроны есть под грантаж. Вот везде что-то да есть. А, они отсюда ко мне выходили, да? И где последний плакат? Нет, реально, где последний плакат? Я не вижу его. Давай возьмем, может что-то не хватает. Хотя у меня дробоша нету, но тут винтовочные дают. Горит. Красота. Я не хочу пока покидать эту зону. Тут где-то должен быть плакатик. Ну ладно, поехали, откроемся и тогда новый лагерь. Живи Ларч. А, -а, а! Привет. Спасибо. Это мы больно часто друг друга спасаем. Нормально? Спасибо. Рада, что ты цел. Это и есть сквозной путь? Да. Но внутри их будет много. Ты не обязан идти. Так просто я не отстану. Мне все еще нужны ответы. Нам всем Тогда нужны ответы. То есть... Иди. нельзя терять время. А мне надо тут хотя бы изучить-то. Я попал в заброшенную шахту. Но я не изучил вот эту секцию. То есть, понимаете, я вот здесь как бы... Про... Якобы прошу... Может, там где-то какой-то путь был. Наверное, наверное. Там, наверное, был какой-то вход. Но войти туда я не мог. Наверное, здесь был какой-то вход, до которого я не мог добраться. Наверное, вот здесь можно было бы спрыгнуть вот здесь пробег сжаться А я сразу пошел на спуск Вот сюда По этому пути мы пройдем сквозь гору Мои соплеменники Издавна пользовались этими проходами А потом прибыли Красный и начали раскопки А что они нашли там внизу? Достаточно, чтобы разжечь их любопытство Они использовали механизмы И взрывчатку, чтобы проникнуть вглубь И много чего разрушили Многие старые проходы обвалились, но теперь тут безопасно. Или было безопасно. Я не это надеялась услышать. Похоже, Орден Троицы нашел старое горное оборудование. Теперь они пытаются довести до конца начатое красными. И другого пути просто нет. Боюсь, что нет. Уже нет. Это Я. Все усложняет. Ничего не усложняет. Я хочу вернуться. Давай вернемся сначала. Там ящик, там ящик с припасами. Яков. Ты жди меня, Яков, а я вернусь. Ха. Ладно. Хорошо. Было при... Да, ясно. Прекрасно. Это единственный тоннель? Это был единственный тоннель, да, получается? Ну да. Это был единственный, мать вашу, тоннель. Ну нет, в ящике при вас, конечно, навряд ли будет лежать о, целая куча Византийских монет. Но яков. Иди, я... Нельзя терять время. Давайте тогда... На этом с вами на сегодня закончим, ребят. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Лайк, комментарий, подписочка на канал, наши социальные сети, все ссылочки в описании. Всем спасибо, кто нас сегодня смотрел, ребят. С прошедшим вас католическим. Рождеством. С наступающими новогодними праздниками вас, Яков, тебя тоже. И готовимся. Будем завтра искать этот круглый плакат. Ну, сначала пройдем, разумеется, через заброшенные шахты. Что ж, у нас с вами был Вескар. Всем до скорой встречи. Всем пока. Увидимся.